Всем доброго времени суток дорогие друзья сейчас я вам расскажу такую классную информацию с которой вы сможете заработать очень и очень большие деньги всего с 5 долларов спешки вы сможете выйти на очень хороший доход сейчас предстарт предстарт маркетинга черные фигуры в котором вы сможете зарабатывать очень много денег каждый день каждый день и вы сможете в итоге выйти и на семь с половиной тысяч долларов и на две с половиной тысячи долларов и каждый день сможете зарабатывать и в чем прелесть друзья в чем прелесть то что черные фигуры взаимодействуют с белыми фигурами также то есть если даже вы новичок вы не заходили в белые фигуры вас маркетинг автоматом сам заведет и в белые фигуры, и вы будете одновременно зарабатывать и оттуда, и оттуда одновременно, и в белых фигурах много мелких выплат. Здесь очень серьезные выплаты. Здесь выплаты достигают даже тысяч долларов, то есть с одного вообще прохода. С одного прохода вы зарабатываете тысяч долларов. То есть это очень серьезные деньги. А начать можно всего лишь с 5 долларов. И с 5 долларов, в итоге вы заработаете 25 долларов, то есть в 5 раз больше. С этих денег вы будете зарабатывать дальше, то есть вы можете приобрести потом коня, слона и так далее, и так далее. И вы будете зарабатывать и здесь, и здесь одновременно. То есть можно зарабатывать и 500, и 300, и 700, и 1000 долларов в день. Это очень хорошо. И сейчас идет предстарт, и вы можете на самом старте занять места в этом маркетинге и он будет в дальнейшем приносить вам каждый день. И более того, друзья, за покупку каждой фигуры вы получаете ровно столько же денег на рекламный баланс. Вы сможете рекламировать все свои проекты. Вы можете сделать себе кучу телеграм-ботов, в которых делать рассылки, в которых набирать подписчиков вы можете. То есть это очень классно. Вы сможете поставить в рекламную ленту Свои, свою рекламу, свои проекты, поставить баннеры и рекламировать любой свой проект. И плюс к этому, друзья, плюс к этому далее будет продажа рекламного баланса. То есть это еще дополнительный заработок вот к этому заработку. То есть то, что вы будете зарабатывать и в черных фигурах, и в белых фигурах, вы еще сможете продавать рекламный баланс, который вы будете получать за покупку данных фигур. То есть еще дополнительный доход. Далее в проекте будет куча рекламных услуг, потому что будет еще даже программа, которая будет делать и инвайтинг, и работы в Телеграме. То есть, вот сейчас продаются доли, и вы сможете быть акционером данной программы и получать в дальнейшем доход постоянный. То есть, или продать сможете свою доли но намного дороже то есть сейчас стартует данный маркетинг далее будет очень интересная тема с продажей рекламного баланса и еще много разных услуг на которые вы сможете этот рекламный баланс тратить то есть будет очень классная интересная тема поэтому друзья занимайте места срабатывайте посмотрите как происходит заработок всего лишь три коротких матрицы но их пройти очень быстро то есть для того чтобы пройти Первый стол – два человека. Чтобы пройти второй стол, нужно четыре человека. И чтобы пройти последний стол – 8 человек. И плюс – это переливной маркетинг. То есть и в первом, и во втором, и в третьем столе вам могут прийти переливы. И вы можете вообще без приглашений даже выйти на эти деньги. То есть умножить x 5 Плюс вы зайдете и в белый маркетинг, и в черный. Кто уже находится в белом маркетинге, он также начнет зарабатывать переливы. И заработки еще из белого маркетинга. То есть это вообще супер. Тут два уровня реферальная программа. Если вы даже без вложений, сами не вложили ни одной копейки, зарегистрировались и будете приглашать, вы также получаете реферальные вознаграждения. И в белом маркетинге 30%. И в этом маркетинге, то есть получается 100% идет на реферальные вознаграждения. И, соответственно, уже заработанных с реферальных вознаграждений можете уже далее покупать рекламные пакеты, ну, матричные места и с этого зарабатывать. То есть зашли на 5, получили 25. Зашли на 20, получили в 5 раз больше 100. Зашли на 60, получили 300. Ну, плюс клон, соответственно, и реферальные вознаграждения. Зашли на 150 получили 800 уже. Тут увеличивается заработок. То есть, тут уже не в 5, а больше, чем в 5 раз. И далее, в смотрим, у нас заходит за 150, получаем 800, да, и в королеве с 350, получаем 2700, и в короле получаем 7500 долларов. То есть, и в каждом из этих маркетингов, в из них, у вас остаются места, которые продолжают зарабатывать. То есть вы переходите, при закрытии клоны создаются и закрывают, закрывают и закрывают далее постоянно места. То есть очень классный маркетинг, в котором вы всегда будете зарабатывать и рекламировать все свои проекты, создавать телеграм-ботов, пользоваться программой. Которые по рассылкам, по инвайтингу в Телеграме и так далее. И со всего зарабатывать, зарабатывать, зарабатывать. То есть этот проект пришел на много лет и вы будете зарабатывать и получать рекламные услуги, рекламировать все свои проекты. Скоро здесь будет и серфинг и другие а, разные варианты по рекламе, накрутке видео и прочее. И все это будет еще через программу дополнительно, там и инвайтинг, и Рассылки и очень много чего интересного. Поэтому, друзья, обязательно заходите нам по максимуму, что вы можете. То есть 5, 20, 60, 150. И останется всего два стола, в которые вы уже сможете перейти заработанных средств. У кого, конечно, какие есть финансы. От этого отталкиваемся. Но 5 долларов, я думаю, что найдут практически все. 99% только 15-летние могут, может, не найдут. А остальные все найдут, и с этих 5 долларов вы получаете 5 долларов на рекламный баланс сразу. И можете сделать либо бота себе в Телеграме, либо разместить объявление в рекламную ленту, либо баннеры взять 2 доллара в сутки, поставить свой баннер в проекте. И, соответственно, с этого также придет, может прийти кто-то, зарегистрироваться, и вы в своих проектах заработаете. Но конструктор ботов – это вообще супер тема который за 5 долларов вы получаете на 6 месяцев на 6 месяцев вы получаете бота и можете его использовать делать рассылки набирать подписчиков создать себе супер бота вы можете то есть все это очень просто разобраться и дополнительно также с этого вы можете зарабатывать в общем все варианты все варианты друзья для того чтобы заработать сейчас есть это очень крутой проект профит очень крутой проект и он пришел на много лет, и вы сможете зарабатывать в нем постоянно и очень много. Он будет развиваться, он молодой, он запустился в конце августа, сейчас получается четвертый месяц всего. В нем на данный момент всего лишь 3000 человек, поэтому можно создать огромную структуру. На том, что вы сейчас пригласите. То есть никого практически в этом проекте нет. А маркетинги такие крутые и условия, что можно здесь зарабатывать и 500, и 1000 долларов в день. Поэтому, друзья, желаю всем успеха. Не теряйте времени и зарабатывайте. Единственное, что хотел добавить, что можно купить на предстарте только по одному месту. То есть одну пешку, одного коня, одного слона больше. Система не разрешает покупать, чтобы а, на старте ну, не было таких людей, которые накупят целую кучу пешек, там коней и сами будут, а, все будут под ними. То есть все только по одному месту могут покупать. В том числе и я, по, и я купил по одному месту каждого вида. И а, я знаю сто процентов что я заработаю очень много. Сколько у вас денег? столько и покупать на самом деле тут 1585 долларов все места купить у кого есть возможность покупайте у кого нет там 5 20 60 по максимуму берите тут самый короткий маркетинг тут нету 500 миллиардов столов и можно зарабатывать постоянно в каждом маркетинге и вы будете потому что Место закрываются, создаются новые клоны, которые опять у вас зарабатывают. И так по кругу, всегда по кругу. Поэтому, друзья, не теряем времени. Берем свою ссылку в панели управления и начинаем рекламировать эту ссылку везде. Чтобы люди зарабатывали и все ваши партнеры будут также зарабатывать и рекламировать все свои проекты. В конструкторе ботов могут создать ботов и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, всем удачи! Не теряйте времени. Всем пока.